Представляем вашему вниманию рукав пожарной напорной D51 полотно, тип техника. Материал изготовления полотна – латекс, также внутри рукав имеет резиновое покрытие. Стандартная длина для пожарных рукавов – 20 метров. Сберегать рукав следует смотанным в бухту. Рабочее давление рукавов технического типа – 16 атмосфер, максимальное давление – 25 атмосфер. Тип и диаметр рукава маркируются на полотне при изготовлении Т-51, что означает, что тип рукава – техника, а диаметр – 51. Полотно идет без намотанных пожарных гаек в комплекте. Поэтому для соединения рукава с водопроводной системой вам может понадобиться головка рукавная gr 50 и металлический хомут для фиксации полотна на гайке.